Привет друзья, у нас сегодня аномальная температура, в Испании 38 градусов, я имею в виду в Таревехи, где обычно больше 30-32 не поднимается И как ни странно, в это время учтились простуды и это очень обидно, все загорают на пляже, это а ты лежишь с температурой Обидно еще тем, что начинается просто с простого насморка, казалось бы, и от чего-то происходит. Но происходит понятно от чего. Мы заходим в магазин, там кондиционер, там холодный воздух, на улицу выходим жара, э, садимся в машину, опять кондиционер, выходим на улицу, опять жара, и от этого, естественно, начинается сначала в носу что-то першить, потом переходит в сопли, потом переходит в горло, в кашель, и вот уже лежишь с температурой. Это можно легко предотвратить, если знать как. Поэтому я вам покажу, как это предотвратить я всего три вещи я использую это аргент макс коллоидное серебро коллоидное серебро очень быстро на первых этапах простуды убирает воспаление и в принципе простуды дальше не развивается второе что я использую дедовский метод это солодка солодка есть вот в таких таблеточках для детей есть Взвар, темяная сладкая, он очень сладкий, похож на пертусин, кто раньше помнит, пробовал. Это выводит слизь из организма. То есть э, причина простуды, это всегда накопленная слизь, и в простуду она начинает выходить в виде соплей. Пере, как я уже сказал, переходит на горло, переходит на бронхи, потом кашель, э, а потом еще такие неприятные вещи, как подозрение на ковид и ложат в ковидное отделение, это еще хуже. Поэтому, чтобы этого избежать, вот эти вот две вещи, плюс водичка, коралловую воду я пью, видите, там коралл плавает, вот. Коралловая вода позволяет от щелочной воды не накапливать в себе эту слизь и не накапливать в себе проблемы. Потому что токсины, у нас водорастворимые токсины выводятся при помощи щелочной воды. Она не дороже, чем магазинная вода, но по качеству намного намного лучше. Видео здесь посмотрите, вверху я прикреплю о коралловой воде, если надо. А под видео вы найдете все координаты, где вы сможете заказать себе эти вещи, их лучше держать дома. Они дорого не стоят, много места не занимают, но во время, когда начинается простуда, очень легко убирают на первых этапах эти проблемы. Я вам желаю здоровья, хорошего настроения. С вами был Александр Волин.